Многие участники этой престижной гонки покорили ралли Дакар, но совершенно не имеют опыта в езде по снегу. В этот раз испытать себя и технику решились пилоты из 11 стран. Среди них голландцы Эрик Ван Лун и Вутер Розегар. На счету экипажа семь пройденных марафонов Дакара, а вот на снежной трассе соревноваться еще не приходилось. Вчера мы преодолели наши первые километры по снегу. Мы никогда этого не делали раньше, так что вначале было очень страшно. Потом нормально, а потом снежный покров стал тоньше. У нас были неправильные шины, и нас закрутило. Пять раз провернулись. Трассы в Карелии отличаются сложным рельефом, придающим в зимних условиях уникальную остроту спортивной борьбе. Даже фавориты соревнований признают этот этап очень коварным. Добраться до финиша и сохранить машину – уже сложная задача. Три. Удары жуткие, траекторию спланировать потом сложно. Машину выбрасывает вправо-влево. Ну, вроде все целое, все на месте, колеса тоже сберегли. Автомобили, стартующие в гонке, делятся на две категории – прототипы и доработанные внедорожники. Прототипы можно строить на основе серийного кузова, усиливая его и начиняя специальными агрегатами. Но большинство команд строят такие автомобили с нуля. В машине меняется буквально все, точнее собирается абсолютно новый автомобиль. Просто берутся трубы, сваривается рама, в нее вставляется специальная спортивная подвеска, подготовленный двигатель. Все это обвешивается легким кузовом из кевлара, материал, который практически ничего не весит. И самое главное, это бак с горючим. В данном случае он занимает все заднее пространство автомобиля и вмещает в себя 500 литров бензина. Подготовленная техника и многолетний опыт езды по снегу помогли Фину Тапиусуонину одержать победу в зимнем лесу. В коротком интервью он признается, что было сложно в первый день, а потом все понравилось. Выступившие ему всего минуту русские гонщики Василий и Жильцов на втором месте. Нет, мы его не обошли, мы были прямо у него на хвосте. Мы его догнали. И сразу после этого пробили колесо, поэтому он от нас уехал. На третьем месте в зачете Кубка мира оказался бразильский экипаж Ринальдо Вареллы и Густаво Гульжемина, пилотирующий пилотирующие Toyota Overdrive. Для бразильца это уже вторая бронза на этапе в России. Впереди у всех спортсменов еще 9 соревнований. И следующая гонка чемпионата пройдет уже через месяц в Абу-Даби. Яна Борисова, Андрей Зыков, Кристина Солоцких, Рен Тв.